Старый центр Сердце Дзержинска. В его архитектуре удивительным образом сочетаются монументальность сталинской эпохи с легкостью и изяществом классицизма. Все эти колонны, пилястры, фронтоны делают типовой дом неповторимым. Именно поэтому наш город часто называют Санкт-Петербургом в миниатюре архитектурный облик столицы химии создан первым главным архитектором города. Алексеем Федоровичем Кусакиным. Молодой зодчий был назначен в наш город в 40-м году. Довоенный Держинск представлял собой несколько барачных заводских поселков. Застройка в то время велась по типу коридора. Дома направо и налево, впритык. Никаких зон отдыха, площадей, детских площадок. Перед архитектором Стояла задача создать единый, современный и обязательно красивый город. Кусакин добивается прекращения строительства в поселках и все силы бросает на застройку центра города – площадь Дзержинского. Отсюда началось строительство столицы химии. В основу генерального плана застройки лег радиально-кольцевой принцип – Глядя на наш город с высоты птичьего полета, особенно хорошо видно, как лучами расходятся улицы от центральной площади. В 1951 году Кусакин организует проектную мастерскую. Ныне граждан-проект. Здесь и воплотят в жизнь тот самый стиль, который потом назовут «Кусакинским». Стиль радостной и приветливой архитектуры. Типовые дома строились исключительно по индивидуальным проектам. Фасады украшались архитектурными и художественными деталями. Благодаря удачно подобранной цветовой гамме окраски окраске, здания выглядят нарядными и праздничными даже в пасмурные дни. Особенно необычно для Держинска смотрелись курдонеры, когда здание возводилось с отступлением от красной линии. Образовавшееся пространство превращалось во двор с зеленым сквером, с фонтаном, украшенным плескательным бассейном. Алексей Федорович был одним из авторов генерального плана застройки, по которому наш город развивался вплоть до 1973 года. Город, которым мы любуемся до сих пор. Уютный, красивый, возвышенный. Алексей Кусакин. Архитектурная симфония Держинска. Это наша история.